Алиса, включи шум водопада. Всем привет! С вами Антон Соловьев, И сегодня я запишу первое мартовское видео на свободную тему, потому что давно не записывал видео, давно не выкладывал ничего на свой YouTube-канал. Подписчики ждут, подписчики просят, поэтому... и я обещал начать в марте марафон с ежедневными видео. Я, как и обещал, его начну, я буду выкладывать каждый день видео свободного формата. Изначально у меня была немного другая концепция, у меня была концепция записывать видео о как выживать на мрот, минимальный размер оплаты труда. Но эта концепция обломалась тем, что у меня нету минимального размера оплаты труда. Я сейчас увольняюсь с работы и хочу устроиться на э, другую работу. И поэтому я сейчас в поиске работы. кстати Я Антон, программист, э, видеоблогер, видеомонтажник, инженер. Если у вас случайно в Петербурге есть вакансия для такого замечательного парня, как я, можете мне написать. Почему я сейчас не снимаю видео по Майнкрафт и не веду стримы? Ну, стримы я не веду, потому что мне вкинули страйк. И вообще возможность проводить прямые трансляции не заблокировали. На ютубе до 8 апреля. Поэтому пока что буду только выкладывать видео. Постараюсь в марте каждый день выкладывать хотя бы одно видео. Потом насчет видео по Майнкрафту. Я пытался снять летсплей, но мне как-то не зашло, мне не нравится этот формат, слишком хлопотно. Мне легче, не знаю, вот такой вот формат записать, рассказать свои последние новости, просто свободное видео записать. Насчет учебы. Я закрыл сессию, поздравьте меня, я закрыл седьмой семестр, это было сложно. Это было нервно, это было трудно, я бы сам не справился, мне э, помогли друзья, и я благодарен э, друзьям, которые мне помогли. Благодарен Фрешке, благодарен Алене, благодарен другим друзьям, которые мне э, помогли э, закрыть сессию, и наконец-то перейти на восьмой на последний семестр моего обучения в университете на бакалавра в магистратуру я пока не планирую идти потому что в магистратуре я считаю в магистратуру нужно идти тогда когда ты это делаешь осознанно когда ты знаешь на кого ты хочешь идти на какую именно профессию, на какую специализацию. У нас целых три магистратуры в ГУАП и я совершенно не знаю, на какую из них идти. И вообще идти ли в ГУАП на, на магистратуру. Поэтому пока что я просто найду работу и уже поработав в IT-сфере, хочу понять, нужно ли мне дальнейшее образование. Само собой, образование нужно дальнейшее, но вопрос в том, нужно ли мне академическое дальнейшее образование. То есть, возможно, мне достаточно курсов э, э, или, не знаю, самообучения. Ну, наверное, все рассказал, что хотел. Сейчас посижу, помонтирую. И до скорого! Не буду слишком длинные видео записывать. Лучше, если у меня что-то вот на душе вот прям будет что сказать, запишу два видео в день. А так обещаю ежедневные видео. Обещаю. Черт, я взял обещание на себя. Какой кошмар. Ах да, совсем забыл. Чао, какао.